Всем привет, это вторая серия моего хардкорного выживания 100 дней зомби апокалипсиса в Майнкрафте. Каждым днем зомби продолжают мутировать, они становятся все умнее, быстрее, ну а мы сильнее. В этой серии нам предстоит по прежнему отбиваться от орд зомби, по пути мы встретим заброшенную деревню и продолжим укреплять свою базу, чтобы поддержаться 100 дней. Вас ждет много чего интересного, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои идеи в комментариях, ведь только так вы поможете этому проекту не умереть, а мне выжить. Я стараюсь для вас сделать все максимально атмосферно и реалистично, чтобы вам за моим выживанием было приятно наблюдать. В общем, не будем тянуть время, зомби не ждут, мы начинаем. так ребята 27 день настал ⁇ -мо ⁇ капец полный и сейчас в принципе я готов вам показать что я сделал за два дня а, ну значит смотрите во-первых а, во-первых я тут расставил везде факела, да они теперь есть везде а я сделал это для того чтобы зомби спавнились тут Потому что иначе это будет очень плохо и мне это очень мешает. Наша база должна быть без них, чтобы мы были максимально защищены. Да, я действительно потратил несколько дней, чтобы полностью осветить всю территорию. Так как изначально у меня не было много угля, мне пришлось его постоянно добывать. Короче, еще я, я много чего сделал вообще. Прям максимально много, подготовился. Во-первых, я тут сделал небольшую перестановку. Я тут ä, сделал еще три сундука. Срубил тут вот печку. А, кстати, карты по-прежнему не нашел. Да, кусок карты так и не нашел. А, нет, нет, там не так. А, вот, сделал сундуки, я все вещи то Здесь у нас будут все блоки. Да, вот это такое количество блоков я добыл а, за два дня. Вне съемок, то есть 20, за 25 и за 26 день. Фонарь тоже относится то на А Здесь у меня будут все инструменты, ничьи, палки. Все вот, все есть. А, значит, здесь у нас будет вся броня. Тут у меня будет еда, хлам, прочее, ну вот, типа, кости, да, глина, вот. Водичка, кстати, бинты тоже пойдут. Вот, у нас это пока нормально все. Бинтов у меня было не очень много, но на первое время должно хватить. В остальных сундуках я решил хранить разные патроны и прочие ресурсы для нужного будущего крафта. А, в общем, нам нужно укрепить эту базу, она выглядит конечно надежно сейчас, но нужно еще надежнее, потому что на сотый день зомби будут крайне агрессивные, а на девяностый день они научатся ломать блоки. Или на сот, я уже не помню, это надо смотреть в конфигурации. Первым делом я подумал, что было бы неплохо забрать свои остальные вещи в том самом амбаре из прошлых серии, а уже потом дальше исследовать новые территории. Там мы собираем все самое нужное. Я принялся сразу забирать самую необходимую провизию, а все остальное я оставил в сундуке, чтобы не нагружать свой инвентарь. Так... В принципе я думаю куда сходить я думаю да я хочу сейчас сходить короче Поисследовать эту местность люблю исследовать нам нужны припас нам нужно много чего предлагаю пойти а, по той реке где наша база за рекой мы еще не были возможно там что-то есть ну по-любому там карта же большая по-любому, там что-то есть, нужно туда сходить. За рекой я действительно еще не был. В моем арсенале было не так много патронов и медикаментов. Поэтому, когда я шел туда, я надеялся, что смогу хоть чем-то пожалиться. Очень все же будет заказ. Ладно, мне не остановить. Но только потом я понял, что эта ночная вылазка может оказаться последней. Как и мое выживание. Блин, не знаю, куда бежать просто. Я... Есть понятия. Так, нет. Нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Все. Я буду стоять здесь. И ждать. Пока наступит день. Утро. Обивайся дом. Капец, они быстрые, стали. Нифига себе. Кстати, бежит. Да, зомби явно стали быстрее. Но, к счастью, я успел забраться повыше. Вдалеке я увидел какое-то строение. Но решил сходить туда утром. А пока что просто отстреливаться от зомби. И ждать рассвета. Ну, наконец-то, утро. Но эти твари до сих пор здесь. Они стояли внизу всю ночь. И, видимо, ждали, пока я к ним слезу. Я так и сделал. И, к счастью, смог их всех убить. О, эпично было. было эпично. Офигеть, сколько опыта. Так, подбираем, подбираем, подбираем. Так, там было какое-то О, привет. И пока. Офигеть. Чего я нашел? Честно сказать, я немного офигел от того, что нашел заброшенный самолет. Возле него, как обычно, тусовались зомби. Эх, совсем недавно в нем летели люди, а теперь он лежит тут, а они обратились в этих тварей. Ну что было, то было. Сейчас мне а, ну, надо позаботиться о своей безопасности, чтобы самому не стать таким же, как и они. Она нам пригодится, вот эта ключепровка, она нормальная, да? Будут нас защищать, только нам нужно найти побольше, чтобы полностью защитить свою базу, крепость, от этим зомби. Мне необходимо было много ключей проволоки, которую нужно еще где-то найти. Задача моей защиты состояла в том, что для начала нужно было возвести огромную стену вокруг базы и желательно из того материала, который зомби не сразу сломает. Ну а дальше, я планировал сделать что-то вроде эстакады, или даже подземного бункера на случай, если зомбаки меня все-таки окружат. Закрываем, закрываем. Так, это походу у нас задняя часть, где-то две багажные. Так, э -э, пуста, пуста. О, ничего, В этом багаже меня ждал неплохой сюрприз. Несколько колючей проволоки, детали и какие-то кибернетические запчасти, похожие на правда. Не знаю зачем они, в общем и суть. В другом багаже я нашел много хлебушка, несколько бинтов, чему я очень рад, даже канистру бензина. Оставалось найти только машину и еще немного топлива, так как тут его было очень мало. Зайдя в кабину пилота, в сундуке я нашел пистолет, а к нему несколько обоим. ну и еще паутин. А сзади меня появился очередной зомби. Видимо, они услышали, что я тут делал. Немного побродив, я увидел рядом с собой несколько домиков. И похоже, это была некая заброшенная деревня. Думаю, в ней есть чем поживиться. Так, что-то деревня Балгар. Балгар болгар. Балгар yes. или Балгар? Ясно. Такая неплохая деревня, подказал. Неужели я нашел дофига колючей проволоки? Подумал я, но сначала мне необходимо было забрать рельсы на бревнах, которые мне в будущем пригодятся для моей эстакады. Зайдя в первый дом, я нашел много интересного лута, железные слитки, уголь, палки и даже лук на чердаке. А в другом цинюке лежали патроны, пластырь и даже колючая проволока. Базука! Базука! Да ладно, серьезно? У меня есть базука? Офигеть! Ребят, ну это круто! У меня есть базука. <свист> Вау! Охранный пункт. Я находился рядом с каким-то охранным пунктом. Не знаю, что они тут охраняли, но в данный момент мне было совершенно не до этого. Но вот и наступила ночь, а значит мне придется временно тут поселиться. На улице зомби было больше обычным, поэтому добежать до своей базы я не мог. Если бы я это сделал, то умер, а мое выживание сразу бы на этом закончилось. 296. Так, ребят, чё координаты какие-то? Да, в сундуке лежала некая записка с координатами. Даже не знаю что на них или кто находится, это мне предстояло выяснить. А потом я нашел нечто офигенное. Это был дробовик с патронами, слитки и какая-то перчатка. К сожалению места в инвентаре у меня не было, поэтому утром мне надо было вернуться на свою базу, чтобы его освободить. А потом вернуться сюда за остальными вещами. Наступило утро 36-го дня, а я убивал остатки зомби после ночи. Их было уже немного, так как остальную массу я уже расстрелял. 37-38 день я занимался только тем, что добывал немного булыжника и полностью срубал всю колючую проволоку сохранного пункта. А потом я заметил нечто странное и пугающее. Ни хрена себе! Я представить себе не мог, что подо мной было столько зомби. Просто капец. Ясно, почему меня тогда так лагало. Наконец-то я решил укрепить свою базу. И начал я с главного входа. Моя задача заключалась в том, чтобы сделать вот такую глубокую яму, куда зомби будут падать. В ней я еще расставлю колючую проволоку, и снизу я залив все это дело той смертельной жидкостью, которая находилась в бункере. Кстати, сам бункер я решил исследовать в третьей серии, так как сейчас надо было заняться срочно своей обороной. Также необходимо было сделать огромную стену из булыжника. Но начал я с ключей проволоки, которую в идеале надо обернуть по всей базе. Еще желательно нужно проложить огромную железную дорогу, которая будет вести подземный бункер. Опять же нам нужно найти машину, чтобы... В случае чего мы смогли уехать. Если что-то пойдет мне по плану. Снова ночь. Я успел проложить хоть какую-то стену. Но зомби все-таки пробрались. Ух, ё-моё. Ай! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ребята. Я немного лоханулся. Их было очень много, и честно сказать, я до сих пор не понимаю, как я еще остался жив. 43 третий день, а я решил отправиться по тем координатам. Шел я примерно 3 дня, потому что очень часто сворачивал не в то направление, и не мог найти нужное мне место. Но потом, среди деревьев, я обнаружил какое-то новое строение, и подумал... Что это те самые координаты, которые я искал? Так, ребята. Какое-то здание. Так. Сейчас интересно стало. Что это за здание такое? Ну-ка. Сейчас будет уже ночь. Скорее посмотрим. Так, ребята, это, походу, больница. Стоп, машина. Ребят, это машина. Да, я нашел какую-то больницу, в которой 100% должны быть медикаменты. А рядом стрел фургончик. Я подумал, что его обязательно нужно забрать. Но вдруг я почувствовал себя ужином для толпы. Зомби. Их было очень много, и всю ночь мне пришлось отстреливаться от них, чтобы я смог поскорее зайти в это здание. Но утром они так и не ушли. Раз, два, три. Беги-беги-беги-беги. Я побежал со всех ног, так как патроны на них я тратить не хотел. Увидел окно и сразу застроился досками. Зомби меня чуть не загрызли. Вот я уже был внутри. Возле меня лежало очень много ящиков снабжения, а в сундуке я обнаружил большое количество винтов и какой-то морфин, а в другом я нашел несколько пластырей. Поднявшись на второй этаж, я увидел несколько зомби, а рядом был спавнер, его нужно было срочно сломать. На самом деле в больнице я нашел очень много вещей. Это были и оружие, и патроны, разные медикаменты, я даже нашел взрывчатку, представляете? Думаю, она мне скоро понадобится. К сожалению, это были не те координаты, но они находились от меня недалеко, поэтому я решил все-таки туда сходить. Так, ребята, отойдите от меня. По прибытии на место меня встретил теплый прием. Зомби, которые, по-видимому, выходили из какой-то пещеры, пытались меня сожрать, но у них это не вышло. Это походу какая-то шахта. Я не ошибся, это была некая шахта, из которой постоянно входили зомби, не давая мне прохода. Значит, там был спавнер. А если он там, то в пещере по-любому есть классный лут. Зачистив всю пещеру и сломав главный спавнер, я обнаружил дверь, похожую на ту в бункере. Я зашел внутрь, это была маленькая комнатка, и единственное, что я в ней нашел полезного, это были бинты, колючая проволока и граната. Так, я думаю, здесь нужно избавиться нам точно от земли, потому что здесь, ребята, я хочу проложить лаву. Так, да, можно глубже. Положить ламу, чтобы зомби когда падали, они просто сгорели. Да, план был безусловно хорош. Я принялся к его реализации. Сначала нужно было всю землю обложить камнем, чтобы из-за лавы ничего не загорелось, а уже потом залить ею всю яму. Ну вот настал 50-й день, а значит половина моего выживания породина. Я наконец-то смог обнести весь периметр своей базы камнем и уже чувствовал себя хотя бы немного защищенным. Времени ждет, мне предстояло еще многое сделать. И именно сейчас я подумал, что пора бы наконец исследовать тот самый бункер из прошлой серии. Честно сказать, не знаю, что меня там ждет. Я лишь надеюсь, что меня там не убьют и смогу найти что-то интересное. Так, а делается по-другому. К сожалению, моя задумка славы провалилась, но у меня были блоки. И именно с помощью них я все-таки смог без проблем зайти внутрь. Согласитесь, что там по-любому что-то есть очень-очень ценное. Что ж, ребята. Так, готов. Поехали. Ну вот и все, друзья. На этом моменте я решил закончить вторую серию. Огромное спасибо вам, если вы ее смотрели от начала до конца. Это действительно очень важно для моего канала. Если вы хотите, чтобы ролики были длиннее, то покажите мне свой актив. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте совершенно любой комментарий. Мне будет очень приятно. В следующем выпуске вас ждут новые 100 дней. Это будет очень страшное выживание в опасном темном измерении, населенном жуткими существами и не только. Я решил это сделать для разнообразия. Третья серия про зомби-апокалипсис также выйдет, но уже потом, так как я решил немного отдохнуть от их нашествия. Ну что ж, а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите от меня новых серий. С вами был Артем, всем пока.